Всем привет, в этом видосе я вам расскажу и покажу где же найти крутые игры в браузере. Это видео для тех у кого слабый комп есть интернет. Итак есть много сайтов, но я вам покажу некоторые из них, может вы их знаете. Первый сайт он называется Пака Гамес, на этом сайте вы найдете много 3D игр, но и 2D тоже есть, короче сайт хороший. Второй сайт он называется Retro GMS. Тут вы найдете деньги игры. Но перед тем как запускать сайт. Позовите родителей, чтобы они смогли понастальгировать. Третий сайт. Называется U8. Довольно известный сайт. И он тоже классный, Ну что ж, видео подходит к концу. Если понравилось нажимай на палец вверх и подписаться не забудь. Все ссылки в описании.